Я обращаюсь к Путину и к Медведеву. Меня зовут Джудсов Ирбек Сасланбекович. Я из Беслана. Вот уже 10 лет я живу в бывшей бане города Беслана. Все это знают. И руководство республики тоже это знает. Однако мне никто не дает социальное жилье. Моя пенсия 8 тысяч рублей. И это несмотря на то, что я 44 года работал. Я не могу сделать зубы. Это что такое? Чтобы сделать зубы, нужно заплатить в поликлинике? В поликлинике! 80 тысяч рублей а где я их возьму когда у меня пенсия 8410 рублей это что за зубы я не могу зубы сделать это что такое там вообще ничего нет это что за жизнь я долго намерен жить и клянусь, когда вы оба сдохнете, я приду на ваши могилы и оболю их ослиной мочой, потому что большего вы не заслуживаете. Такое отношение к народу. Это что такое? А я, между прочим, на баррикадах стоял в девяносто первом у Белого дома. В августе 91 -го года в октябре 93 -го года также защищал ельцина возле кремля и возле моссовета и вы меня так отблагодарили а я между прочим защищал этого придурка пьяницу ельцина по прозвищу большой мешок дерьма вы что творите со страной работы нет молодежь уезжает разные города москву в питер сочи работы нет что вы творите со страной два придурка вы что богами себя возомнили сдохните оба твари вонючие такое сотворить со страной. Еще Сталин вам мешает, да? Конечно! Сталин бы вас всех к стенке поставил, потому что вы преступники! Будьте вы прокляты, твари! Сдохните! Что Путин, что Медведев! Тут же я вас ненавижу! Как же я вас всех ненавижу, ведь я жил в Советском Союзе, там все было, и бесплатное жилье, и холостяцкие общежития, и семейные общежития, и квартиры давали, и безработицы не было. Что вы творите со страной? Откуда у вас только ненависти к своему народу? Олигархи, что хорошо торговля идет газом, нефтью, лесом, приватизировали целое государство. Так вот, знаете, и Запад вас не простит за ваши преступления. Я буду злорадствовать, когда Запад... Будет гасить вас. Потому что ваше место в тюрьме. Будьте вы прокляты оба.